Сегодня день всех-всех влюбленных, И мы с тобой к нему причастны. Тебе, мой друг, я верить склонна, Что мы обречены на счастье. Глаза не лгут, я точно знаю, Душа твоя, как на ладони. Тону в любви твоей бескрайней, как в море ласковом бездонном, Я свой секрет тебе открою. Когда ты рядом, я летаю, Что счастье обрету с тобою, Я ни на миг не сомневаюсь.